Добрый день, уважаемые участники форума, коллеги, гости. Современные, быстро развивающиеся технологии, они делают нашу жизнь прекрасной, удивительной и в то же время делают нашу жизнь уязвимой.